Dental Expo это бренд, объединяющий крупнейшую в мире сеть выставок для стоматологов. Dental Expo и Dental Salon самые большие мероприятия стоматологической отрасли в России, входящие в десятку мировых выставок. В Dental Expo всегда принимают участие самые ведущие компании различных стоматологических направлений. На выставке проходило огромное количество лекций обучений и мастер-классов. Также на выставке участвовали наши партнеры, а именно Stamotor, которые представили на своем стенде новый принтер Form 3. Еще одни партнеры ⁇ компания Ricom, на стенде которой был тоже представлен 3D-принтер от компании Formlabs. Принтер Form 3, входящий в состав комплексной системы 3D-печати, просто в своей неэксплуатации и почти не требует вмешательства или обслуживания. Третья компания ⁇ Партнер ⁇ это ADM Dental, на стенде которой тоже не обходилось без 3D-принтера от компании Formlabs в модели Form 3, который вызвал огромный интерес у участников выставки. А также ADM Dental презентовал свой новый российский фрезер. Было представлено две версии, а именно первая это прототип, от которого ребята отталкивались до окончательного варианта. И второе это уже полностью рабочий каткам фрезер, который можно поставить себе в лабораторию и фрезеровать от металла до циркона. Также были презентованы лабораторные сканеры от корейской компании Dove, а именно модели Edge и Freedom. На стендах компании ProSystem SD Matrix мы могли наблюдать демонстрацию по планированию расстановки зубов для изготовления лайнеров. А также нас очень заинтересовала возможность переноса лица в 3D объект для дальнейшего планирования, используя при этом только один сканмаркер, простой фотоаппарат и специальное приложение. Также на выставке было представлено огромное количество различной аппаратуры и расходных материалов для работы в стоматологии. Несмотря на пандемию, выставка все-таки удалась, пришло намного больше людей, нежели чем мы ожидали. Надеемся, что в следующем году все образуется и мы сможем спокойно посещать выставки без масок, перчаток и санитайзеров. Мы были рады посетить Dental Экспо 2020. Будем рады увидеться и в следующем году.